Евро-доллар растет, время идёт, А я мирный житель страдаю. Стараюсь есть меньше, но все ж нищеброд, Ждем с ней терпения мая. Государство должно подумать о том, Что делать с продажей нефти. А мне остается копить на потом Мечтать о психотерапевте. Что же нам делать? Валить, не валить? На всякий случай я буду повсюду справки наводить И вот один друг уехал, другой убежал А я все жду, надеюсь, что я не опоздал Россия Моя любимая страна Россия Россия неповторимая моя. И вот опять подняли цены, недоступная еда И на работе сократили, нет заявок навсегда Вы уходите кто куда И нам не важно, кто и как, не наше дело там сами разбирайтесь, что да как вы там Держитесь, ребята, зачем вам это оплата как-нибудь проживем, посадим поле картошки и помидоров Немножко себя прокормит и кошка Мы сэкономим на всем сия.